Ты приехал на СТО, как ты сказала? Что у тебя с машиной? Как ты мне сказала? Ну что я тебе сказал? Я у вот тебя спросила, почему у меня лампочка загорается? Какая? Вот этот чайничек да, с носиком, Дальше. Ты приехал на СТО, что ты сказал? Я же у тебя спрашивала. Я говорю, почему у меня загорается этот чайничек? Ты сказал мне, вполне серьезно, что там надо прокладку поменять между сиденьем и рулем. Я пошла на листу и сказала, говорю, мне надо повезти. Прокладку. Нет, ты сидишь, я не mm, Понятно. И они на то полчаса. Человек с высшим образованием.